Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Заново я, Серый Кролик. Вот у нас наконец-то мечта идиота сбывается. Начинаем мы постройку своего м -м, каркасного э, крыльчатника. Ширина этого крыльчатника 3,30. Почему так? Потому что брус 10 сантиметров и внутрь э, он запускается. Поэтому 20 сантиметров мы сразу откидываем. Получается ширина полезная 3,10. По метру я оставлял на одну секцию клеток потом здесь с левой стороны на вторую секцию клеток и на дорожку грубо говоря будет у меня уходить метр метр тридцать то есть клетки могут быть по 90 сантиметров этим стропили каждые 90 сантиметров кинул ну даже 95 не буду врать а брус везде десятка он правда ушный, но не использовался до этого то есть он просто долго лежал ну когда запиливал вроде таких косяков сильно ну, нету тем более мой подписчик подогнал мне э, пропитку бесплатно юрий огромное спасибо э, Пропиточку 5 литров мы это все сегодня обработаем Сверху начнем обшивать мы стропильную нашу систему доской. Ну и шифер я тоже вроде бы нашел дешево-сердито. Будем его закидывать наверх. По поводу стен. Будет утепление внутри какое-то. Не менее 10 сантиметров. Это однозначно. Что именно? Пока еще не определился. Вот десяточка она. Ну, с этой стороны тоже не определился. Скорее всего, шифер. Ну, а тут, как бог дать или по финансам дальше что хотелось бы рассказать кидал я его так как это не монолитное сооружение то есть хоть постройка должна быть у меня стоять на чем желательно на кирпичах но я поставил на 6 свои с каждой стороны то есть ой 4 4 здесь и 4 там каждых два метра бросал вот брус Та же имеется у меня перемычки для большей ну надежности ну хотя нужно кидать их с двух сторон то есть с одной стороны будет кидаться и вот здесь тоже будет обязательно кидаться одна дальше там окошко я не закрываю но ну, там видно что стропили практически ровно а, нивелира нету все на глаз с помощью глаза косого и жинки лево-право вот оно, так можно поставить было ровненько 3 метра, но я сделал 3,30. Скат у меня 45 сантиметров, то есть э, крайняя стенка у меня 1,85 м. Не от земли, а от бруса. То есть от нижнего бруса, на котором я стою, до верхнего бруса, который вот здесь вот, здесь 1,85 метра. Противоположная сторона 2,25 метра. Вот. Скат у нас получился неплохой. Скат получился неплохой. Я не думаю, что зимой что-то здесь останется. Вот можно просмотреть его длина. Длина его вся 8 метров. Полезная 7,90. Ну, будет где-то 90 сантиметров на тамбу расставляться, чтобы заходить. Ну, односкатная крыша. Почему односкатная? Потому что в перспективе, в перспективе так как вот здесь, как это говорят, уличная сторона немножко повыше, 2,20, я смогу пристроить еще вот такую крышу. Сюда. тоже выйти на метр 85 то есть получится у меня еще одно помещение тем более если сделать уже буду не 3 метра а 3 они 333 то это вон до края будки той который уже разворотил Здесь небольшое количество. То есть получится два целых помещения. Ну, а если там что-нибудь придется разобрать, ну, разберу только одну вот эту несущую стенку, которую придется перенести в другую сторону. Как я говорил, что клетки я разбирать пока свои не буду. Убирать кроликов я тоже своих не буду. Здесь они вот везде сидят. Кролик, кролик, кролик. Вот здесь рыжуха сидит сейчас пока. Кролики все здесь сидят. жизни радуется. Ждут своего свои своей очереди, чтобы переехать. Здесь вот тоже продолжение получается. То есть строительство помещения не мешает в кормлении моих ушастных. Здесь вот и малыши сидят еще. Ну как малыши уже такие тупоны добрые. И здесь вот внизу сидят. Убежали. Но мы сейчас покажем с другой стороны. То есть малыши все здесь есть. Клетки, которые находятся внутри. То есть вот здесь это мальчики сидят, а в тот дальний там сидят девочки. Там две девочки окролилась, и одна сидит еще с детками, которых нужно убирать. Поэтому она мне тоже не мешает. Пока пускай стоит она еще у меня внутри. Бетонировать дорожку обязательно я буду. Если все нормально, договорю сейчас здесь с мужиком. Подвезет он меня бетонную конечно, не бесплатно, но и все же. То окошко, где я храню сено, оно останется то есть оно выше уровня шифера будет. Ну, с этой стороны буду заходить просто аккуратно там что-нибудь. Ну, чтобы сено, складывать. Может, уже и не буду этим сеном сушить, складывать и все остальное. Но ну, посмотрим. Это еще перспектива. непонятно Ну, вот такое небольшое получилось помещение напишите как вам оно а, замечание и Ну, честно строит каждый человек из своих возможностей а, как физических так и финансовых поэтому строю как могу конечно же есть косяки М -м -м -м. нужно было немножко раньше ошкурить все эти вот которые лежат на этом стрепили немножко где-то кора осталась, но еще мы залезем ну тут немножко там чуть-чуть она уже отлетает сама видите друзья ну а кролики у меня есть кролики слабо пока все хорошо главное их вакцинировать главное пропаивать любить и заботиться сейчас пойдем на двор сходим что там у нас нового а во дворе уже валяются вот такие клетки как вы видите есть использовал на крышу двойную пленку вот она как все за два года то есть вода уже через крышу попадает это вот нижний ярус между прочим сильно был не погрызен доска ну доска но в африке доска видите моча все эти вот это запах запах щели как бы там, там, то там не что там не делала вот и пленка бивал Ну, друзья сами понимаете когда вот нижняя клетка и ветер она все равно поддает где-то что-то как-то вот состояние клеточки за два года деревянной друзья, сегодня обрез... вчера обрезали цесарка своим а, крылышки, потому что с этого вот загона они убегают. Ну, ладно бы убегали бы, <связывали> обрезали, вроде бы уже не не убегали. Но они сильно гоняли курей, что же две выскочила. С обрезанными крыльями они перелетели, блин. А, покажу, как я обшиваю дальше свой курятник. Плохо, хорошо, получше у меня уже и не получится. Осталось немножко задней стенки. На заднюю стенку мне не хватило. Вот, вот, можете сами увидеть. То есть я специально его не прижимал еще. Здесь вот пенопласт вставлен до сюда, вот примерно, вот она. Поэтому, как только мы приобретем еще трубку робероида, я думаю, заднюю стенку мы до конца утеплим. Ну, хорошо, плохо, я не знаю, но это самый, я думаю, экономичный вариант был Дешевле я никуда не сделаю Здесь я опускал, э, откапывал землю на штык лопаты Опускал туда рубероид и просыпал как в призбули, как-то Ну, немножко, чтобы не гнили ни доски, ничего, ни, ни каркас Вот такая у нас ситуация по всем Курки уже в загоне Здесь во дворе еще бардак. Нужно много еще чего делать. Ну, нету бетуменно мешалки, поэтому я уже вчера еще заливался дальше. Потому что столбики я заливал не бетономешалкой, а так вручную. С помощью корытой ведра и лопаты. Но если бетономешалка появится, то будем заливать по периметру дальше, чтобы все было у нас. Всем огромное спасибо, друзья, за просмотр, за ваши комментарии, за ваши вопросы, если они появились или появятся. Подписывайтесь на канал. Всем счастья, здоровья и благополучия. Рекс, всем пока.